Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин. наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я выхожу со срочным сообщением. Дело в том, что в Минске сегодня утром в 9.30 утра пастора епископа Вячеслава Гончаренко, моего друга, пригласили сначала в РОВД, в Минское РОВД Фрунзенского района города Минска, и он был задержан, задержан сотрудниками, милиция или полиция, я не помню, как в Беларуси она называется. Историю церкви, может быть, вы знаете. Это церковь в Коровнике. С февраля, по-моему, 21 года, вот уже больше года-полтора года, церковь собирается на улице, потому что было принято решение отнять здание церкви у церкви, их лишили. Это бывший коровник, находился за границей Минска, потом вошел, там длинная история. Пастор Вячеслав написал вот эту книгу «Церковь в Коровнике", Она была издана малым тиражом, всего лишь 3000 экземпляров, здесь есть фотографии. Вот я сейчас покажу немножко, может быть. Разные фотографии, хорошая книга, я благодарю его за этот подарок, конечно, вот. но недостаточно. Церковь находится в гонениях уже очень долгое время, в преследованиях, в давлении. Я помню, как мы молились за них где-то э, вот, в, где в 2010-х послед, последствиях, годах, вот этих вот, э, когда у них разные ситуации были, когда и э, спецслужбы входили, они баррикадировались, они ночевали, защищали свое здание, свой храм. Вот. Они облагородили, никакой не коровник давно уже, но вот власти пошли таким путем, они собирались сейчас на улице и зимой, и летом, вот все это время церковь проводила на улице. Я недавно был в Минске, несколько месяцев назад мы встречались, мы вместе были там на встречах глав конфессии, и потом мы пообедали вместе, общались, много разговаривали, узнавали, как и что происходит. Я рассказывал о нашем движении, о Национальном евангельском альянсе, вот как постепенно мы строим, работаем, трудимся о а новых горизонтальных связях, не о тех, которые сейчас в России практикуются, вот эти вертикальные власти, пирамиды, ну это Старые системы, эсэсовские такие, вот, и слава Богу, что минские братья, они по-другому немножко видят, видят братство как братство. В общем, сегодня в два часа, это по Минску, я не знаю, наверное, в час по Москве, или я не знаю, как у нас время, одно или нет, в общем, должен состояться суд, поэтому э -э давайте будем молиться за церковь, за пастора, дело в том, что он тоже очень сильно, как многие пасторя, потерял Свое здоровье, защищает церковь. У него были проблемы с сердцем, вот. очень много всего, и он до сих пор не оправился от этого. И если это будет заключение, то, конечно, это сильно ударит по его здоровью, но мы знаем, что все в Божьих руках. Мы знаем, кто какую цену должен платить, кто на что должен идти, поэтому обращаюсь к вам, ко всем здравомыслящим людям, верным, хорошим, добрым христианам, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог разрешил эту ситуацию во благо и церкви, и пастору, и всем нам. Я знаю, что наш весь так называемый епископат здесь, который в России, он промолчит или они выражат свою глубокую озабоченность, они очень глубоко озабоченные люди, разными проблемами, у них озабоченность на разные темы. Вот. Но пока ни от кого не поступило никаких сообщений, ничего. Поэтому давайте мы, честные христиане, братья, сестры, будем молиться и поддерживать э, и пастора Вячеслава Гончаренко, и церковь, Новой жизнь в Минске. Вот. Церковь много раз несправедливо штрафовали уже на сотни тысяч долларов за последние вот эти, э, да, 15 лет. А за что? За то, что просто верующие проводили богослужение в своем собственном здании, которое купили, отреставрировали, построили там много всего. Вот. И, а сейчас за то, что просто они собираются на улице, на парковке, в снег, в зной, в дожди, нам есть чему поучиться, нам есть кого поддерживать, друзья. Мы должны стоять вместе за тех, кто гоним сегодня. Их немного в России, Беларуси или в других странах бывшего Советского Союза, но они есть. Они есть, их становится все больше и больше, об этом я буду говорить, потому что август, сентябрь, он богатый у нас в России тоже на аресты, на посадки, на судебные процессы. Поэтому следите за нашим каналом, подписывайтесь, и мы будем, конечно же, держать по возможности вас в курсе об этой ситуации с церковью в Минске и с пастором, с пастором Вячеславом. Он добрый человек, он хороший христианин, у него большое сердце, любящее сердце к людям и к своей стране, поэтому Господь да благословит его. Давайте поддержим его и будем молить Господа. Спасибо всем. Храни вас Господь.